Всем привет! С вами Надежда Шадрухина. Тема сегодняшнего видео «Как не выбросить деньги на ветер» или «Как рекламировать свою социальную сеть или канал». Наверняка каждый день вам приходит в голову мысль о том, как бы побыстрее продвинуть свой канал или соцсеть многие только начав заниматься контент-маркетингом сразу же бросают все силы на платный трафик запуска рекламы куда только можно но люди не подписываются не пишут не интересуются а все почему на ваших каналах мало качественного контента даже если к вам добавляются в друзья то это чаще всего боты или товарищи которые хотят впарить вам свой проект Итак, чтобы не выбросить деньги на ветер, запуская рекламу на вашу социальную сеть, нужно выставлять полезный контент и минимум 30 дней, либо 10 качественных постов. Раньше нельзя или потратите деньги на ветер. Человек, перейдя по ссылке в вашей рекламе, должен увидеть что-то, что его заинтересует и смотивирует подписаться. Закладывайте уже сейчас качество в свой контент. Это самый мощный эффект и актив, который вы можете создать для себя. Поделитесь этим видео с, со своими подписчиками или командой. Ставьте лайк, если видео было полезно и подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.